Всем приветики! Отдохнули вчера просто от души. Шикардос, можно сказать. Гамачок взяли, в волейбол поиграли, в бомбинтон. Просто шикарно. Единственное минус – комары покусали. Но мне кажется, мне не до комаров, честно было. Когда ты находишься на природе, вокруг сосны еле такой прям воздух свежий. Просто шикарно. Мне кажется, уже и комары тебе по чем. Ну а сейчас, как обычно... Анекдотик. Положили попа в больницу. Нужно сдать ему анализ мочи. Медсестра стесняется, думает, ну как же так, святой отец. Взяла и вместо него сдала анализ мочи. Утром приходит с утра офигевший доктор и говорит, святой отец, так вы на втором месяце беременности. Святой отец, блин, говорил же дьякону, доиграемся.